Всем привет, с вами Черри, это уже шестая часть постройки города Майнсруфт Сити. Сегодня у нас, можно сказать, необычная даже постройка, это пляж. Пляж, ну, казалось бы, что такое пляж в Майнкрафте? Это песок да вода. Но песок да вода это грязь, а это пляж. И тут уже первые обитатели этого пляжа это две овечки. Извиняюсь, я не хочу. В общем, что у нас на напряжу? У нас тут полотенца, полотенца, полотенца, на которых люди лежат. не только полотенца, но, в общем, вы знаете, как-то хрень. Подстилки, бла-бла-бла. Вот тут у нас лежаки, тут зонтики. Вот тут, тут у нас магазинчик, в котором можно что-нибудь купить и постоять, похавать. Или с собой туда на полотенце взять. Тут тортики, вон там сундуки. В сундуках ничего нету. Uh, Идем дальше, дальше у нас вот ä, спасательная вышка. Что здесь спасатель пришел, зашел, сидит, сидит, смотрит. Кто-то и выходит и бежит. Короче, вот так падает воду. В общем, и плывет до того, кто тонул. Дальше у нас вот такая вышка. Это с которой уже прыгать. Она трехэтажная, сделана в стеклянно-деревянном <crates> стиле. Вот. Потому что просто я так захотел. Так вот поднимаемся на вин, типа винтовой. Ну вот в общем-то э -э, тут у нас костер. Кто не любит у костра посетить, особенно вечером, особенно на пляжу, особенно потом вечером пойти купаться. И вот тут волейбольное поле. Тут сидит судья. Ну кто знает, тот поймет. И вот тут играют и пуу. А вот этого уже просто песок просто песок, все. город у нас, кстати, вот там вот, так что тут еще тропинка должна быть, но я ее сделаю чуть позже. пока что пусть будет то, что будет. вот, в общем-то и все. это все, что я хотел вам показать. что ж, спасибо за просмотр, с вами был Черри, всем удачи, всем пока, увидимся.